Всем здорова, с вами В этом видео я расскажу про три фишки, которые появились в Сокер 2020. А когда вы играете в эту игру по сети? А перед началом видео хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. Пожелать крепкого здоровья, благополучия и удачи в Новом Году. Первые изменения, которые появились в этой игре, это вот такие вот эмоджи, которые можно нажимать во время матча. Тем самым реагируя на все изменения в игре. Их 6 штук, выбирайте любой. Второе изменение коснуется нарушения правил. Теперь здесь реально дают красные карточки. В прошлой игре их почти не давали. Ну, а теперь с игры на раз-два. Поэтому нужно играть очень аккуратно. Ну, и вы, конечно, знаете, что пробивать штрафную стало сложнее. Это касается всей игры, не только онлайн. Но про это я еще сниму отдельное видео. Третье изменение игры онлайн мне кажется очень прикольным. Даже если вы проигрываете матч, то вам все равно засчитывает рейтинг. И он у вас все время растет. В прошлой игре такого не было, там за прорезь снимали очки. Также здесь есть таблички, где видно на каком месте находитесь. Пока игроков немного и рейтинг у всех хорош. Вот в принципе и все, что я вам хотела рассказать.